Меня зовут Марина Болдинова и я сегодня хочу вам показать метод, с помощью которого вы можете очень легко определить, сколько времени уходит конкретно на ваш заработок. То есть, сколько времени вы тратите конкретно на ваши деньги. Потому что не секрет, мы работаем в интернет, тратим очень много времени, мы чему-то учимся, мы стараемся, а денег так и не зарабатываем. Вот давайте посчитаем, сколько же мы все-таки времени тратим конкретно на зарабатывание денег. У нас у всех сутков 24 часа. И если мы условно разделим их на 4 части, то есть 6, 6, 6 и 6, 6 получится, 4 части, 6 часов, Куда же, что же мы делаем с ними? То есть 6 часов примерно мы спим, 6 часов отдыхаем. Шесть часов мы работаем за деньги, и 6 часов мы без этого никак не обходимся. У нас есть процесс самосовершенствования. То есть мы обязательно должны чему-то научиться, мы обязательно должны каким-то увлекаться, увлекаются кобине многие люди, что-то для души. То есть люди самосовершенствуются. Без этой части невозможно. Без отдыха мне говорят, я не отдыхаю. Тоже невозможно, потому что вы... Общайтесь с детьми, общайтесь со своими родителями. Вы, в конце концов, гуляете какое-то время, там, даже ходите до работы обратно. Это все ну, можно, можно отнести к отдыху. Ну и сон. Без сна никто, ни один человек пока еще не обходится. И вот такая есть интересная часть – работа за деньги. То есть это та часть, которую вы обязательно выделяете своей жизни для работы, для работы за деньги. То есть либо это ваша основная работа, где вы работаете, либо это работа в интернет даже может быть, либо если вам деньги дают, просто так, ну там муж, родственник какой то у вас пособие есть, то конечно у вас эта часть освобождается. Вот в жизни получается все конечно по-другому немножко. Спите вы 8 часов, соответственно если мы уберем сонный отдых, то останется на отдых 4 часа уже, это еще меньше. И работе вы отдаете, если это основная какая-то работа, 8 часов, а то может быть и 12 часов тут работает, там, посменно, допустим, на самосовершенствование остается мало, меньше времени, 4 часа всего. И вот смотрите, что получается. Давайте просто проанализируем. Если вы распишите свой день вот таким образом, сколько вы спите, сколько вы тратите на еду на поход там в магазины, на прогулку, может быть, с детьми, тоже к отдыху это отнесем больше некуда. Там что-то вы еще делаете. Где вы добываете деньги? То есть, где основные деньги у вас? И можете ли вы эту графу из жизни вычеркнуть, пока, пока вы не получаете денег с интернета? Да? Обязательно, если вы не умеете работать в интернете, вам надо учиться. То есть вам нужна эта графа самосовершенствования. Сколько вы можете времени выделить на то, чтобы вы учились, обучались именно работе в интернете. И вот давайте посмотрим дальше, что получается дальше. И то время, которое мы тратим на работе в интернет, что получается? Смотрите, мы звоним друг другу в скайпе и разговариваем, я вот назвала это так, балаболинг, мы балаболинг, да, давайте о том поговорим, о сем, о природе, о погоде, ну, можно это к отдыху отнести, если вы любите это делать и вам это нужно. Мы пишем разные сообщения дурацкие в чате, да, о том, о сем, тратим на это время. Мы ходим на всякие обучения, причем на все подряд, неважно там, чем мы учат, мы ходим, Потому что мы понимаем, что учение – это свет. Всякие посещаем лекции, лекции ненужные. То есть и это интересно, и это интересно. Ой, как всего много интересного. Мы очень часто пишем дурацкие смайлики в чате. Да? Мы чата забиваем не информацией, а вот такими смайликами замечательными. Мы Посещаем всякие собрания презентации. Каждый день, по 2-3 презентации мы выслушиваем. В результате время идет, а кошелек-то пустой. Понимаете, вот это, как раз вернемся к этому слайду. Получается, что мы то время, которое у нас, вот эти две нижние части, работа за деньги и самосовершенствование, некоторые люди могут и по 10 часов сидеть в интернете. и не видеть денег. Почему? Потому что они занимаются тем, что вот я на, этом, на этой картинке показала. Они тратят время на неприводящие к деньгам действия. Вот. Поэтому сядьте, возьмите листочек бумаги, нарисуйте вот такую вот себе маленькую диаграмку и распишите что на что у вас конкретно уходит, уходит время то есть куда вы тратите свое время и тогда будет ясно что э, смотрите вот я тут представила такой слайдик э, что нужно делать чтобы зарабатывать в интернете вот если у вас есть команда да то вот это делать совершенно необходимо. То есть от 7 до 10 часов вы должны потратить, меньше 7 никак вы должны потратить на работу со своей командой и с продвижением себя в интернет. Никак, понимаете, Вот 7 часов это минимально, что нужно потратить, если у вас есть команда. Если у вас нет команды, тогда конечно у вас потратится меньше часов на работу с командой, чуть-чуть, но пиар и рекламу вам обязательно нужно делать. Самообучение вам обязательно нужно делать, и приглашение в первую линию, то есть это где-то 4 часа. Вы сядьте и определите для себя, вот что вы будете делать, а что нет. И определите то место в вашем дне, тот сектор, когда вы будете это делать. Потому что работать за деньги, пока у вас вы не зарабатываете в интернет, вам обязательно нужно где-то, правильно? Это же необходимость абсолютная. Но то время, которое у вас выделяется именно для заработка в интернете, пожалуйста, вот не тратьте вот на это. на это. То есть не надо в скайпе просто так звонить и разговаривать. Нет на это времени. Не надо писать дурацкие сообщения, или там даже не дурацкие сообщения, а лишние сообщения. Не надо их писать. Не надо ходить на все, всю учебу подряд. Выберите для себя какое-то одно направление и вот эти час потратьте именно на изучение данного материала, чтобы у вас в конце был какой-то результат, начали изучать YouTube. Изучите его так, чтобы вы его нормально будете с ним общаться и не будете его звучать, как вы его делаете, на автомате. То есть у нас что происходит, открываем утром чат, что мы видим, куча поздравлений с добрым утром, куча смайликов, там «Привет, привет». Это происходит абсолютно во всех чатах. И абсолютно это всегда есть. Вот, поэтому время идет, а денег нет. Чтобы ваш кошелечек наполнился, еще раз повторю этот слайд, вам нужно делать вот это. Вот. Нужно приглашать в первую линию всем обязательно. Независимо от того, есть у вас команда, нет у вас команды. И это золотое правило сетевика. Приглашаем в первую линию. А самообучение ну, без этого никак. Вы вот будете все знать, как кажется, но все знаете, все равно появляются какие-то новые ресурсы, появляются какие-то новые сервисы. Нельзя отставать, нужно обязательно обучаться, обязательно. И быстро это тоже не происходит. То есть нужно изучить, нужно э, отработать навык, то есть минимум час в день на это все равно уходит. Обучение партнеров, ну никуда вы от этого не денетесь, а партнеры тоже разные. Мы обучаем новичков вообще с нуля на это уходит тоже очень много времени. Работа с командой – это как, как растают людей. Объяснить маркетинг, объяснить, как работать с их партнерами. Ну и естественно, пиар и реклама. Если вы не будете наполнять свои сети, если вы не будете работать с каналом YouTube, работы не будет. Итог. Где ваше время, там и ваши деньги. Определитесь, пожалуйста, в своих приоритетах. И не тратьте время на любимый слайд. Не надо тратить на это время. Успехов, удачи вам, до новых встреч.